Не, ребят, я не про то... Я хочу вам сказать, Майнкрафт будет мало. Будут в основном игры про супергероев и пираты про Тартуку. Ну, я хочу так. Ну... Э... чё касается моих личных увлечений, ну, как-нибудь, может быть, буду записывать Sims. Хотя фих про... поймет, когда. Потому что, ну дома ну реально фиг про фиг поймет меня когда ну я буду симс играть не я буду играть в симс ну записывать его это не надо чеслово ну, немножко бум, бум бум бум бум бум бум бум так слышно мне а не я со звуком играю так ребята и у меня будет очень маленькая такая вам просьба, если я выпущу кое-какую игру, не Бэтмена, а просто про другого супергероя, то вы, пожалуйста, не кричите мне в комментарии. Банюк, ты чё про Бэтмена забыл?» Пожалуйста, не кричите мне так в комментарии. Я знаю, что я про Бэтмена никогда не забуду, но он все время в моем сердце. Я, правда, Бэтмен Архам Ориджинс не знаю, как проходить ну и наверное не пройду никогда Ну когда как нибудь короче я буду играть не в бэтмен конечно же конечно же в бэтмен но не в бэтмен архем ориджис потому что ну вот смотрите я не знаю как там дальше проходить поэтому я ее удаляю, ребят пожалуйста не нойте потом насчет бэтмен а ванюх бэтмен архем ориджинс там же все было так просто да? Для кого просто? Для супергениев какие там, как Брюс Уэйн что ли блин? Нет, не все, не не просто там вообще не. Ну я, к примеру, не понял. Ну вот, я не понял, как в Бэтмен Архмортжинс надо. Скажите мне, пожалуйста, я буду я лично, если вы мне скажете, как надо будет, я сделаю так, как вам надо будет. А если не скажешь мне как надо, то я не буду играть. о ну, чё а а мне? Эта игра очень сложная для таких супер денег как... Я даже не знаю, как то, Как, может быть, пригласить Капусту сыграть, хотя он же не придет. Пригласить Влада сыграть, хотя он тоже не придет. Короче, у меня... Из тех людей, которых я могу пригласить, у меня их только двое, ребят. А, короче, не знаю, что делать и не знаю. Ладно, короче, ребят, давай, до следующей встречи, пока-пока. До следующих таких откровенных разговоров, пока.